Так, вот такой вот будет санузел под ключ. Инсталляция уже установили, запенили трубы. Здесь будет вентилятор и стенка типа шкаф. Гигиенический душ. Пока что стоит обычный унитаз. Итак, пол в туалете положили вот такая раскладочка получилась очень выгодная обрезки 2 сантиметра получились плитка и с вот этой вот когда отрезаешь кусок как раз его идет вот этот вот отрезается 2 сантиметра и как раз идет дальше вот, то есть долго мы тут раскидывали смотрели как что чтобы выгодно получилось и нашли такое решение подрезочка Здесь под дверью получается вот ровная, целая. Под унитазом будет э, подрезка. Сейчас на стену буду. Такая же раскладка. Зашила, кстати, инсталляцию уже. Э, такая же вот раскладка будет. Вот. Здесь на стене будет продолжение пола. Здесь будет тоже полочка. Здесь запил под 45 будет. Потом в итоге здесь будет дверь типа мебельная. Под цвет в этой плитке. И будет смотреться все в одном. Здесь будет белая на стенах. Белая плитка просто. Так вот прошел уже эти отверстия. Все. Конечно, не сильно идеально. Так вот получилось. Но здесь закроется все унитазом. Здесь все будет четко. Вот, вот эта линия. Здесь близненько, все хорошо. Так, и вот здесь вот кран на гигиенический душ. Монтируется вот таким вот образом. А у него есть крышка, которая закрывается. И почему такое большое отверстие? Потому что здесь вот есть такая ступень и юбка широкая. Здесь вот оно себе спокойненько тут помещается. Есть еще место. Все регулировать. И кран. Вот. Краном это все зажимается. Прижимается, все к плитке. Поэтому такое отверстие большое. возникнуть вопрос ой, так некрасиво но это все закроется и не совсем слишком точно чтобы можно было чуть-чуть его регулировать все останется вот это отверстие еще пройти под кнопку и под 45 запил так что продолжаем итак доложил кстати эту стенку и приступаю к укладке стен в такой момент плитка очень белая ну как очень белая просто плитка белая и матовая поэтому уровень алюминиевый заклеиваем рабочую сторону заклеиваем малярной лентой чтобы алюминий не писал на плитке потому что если алюминием запачкается плитка она практически нечем помыть этот след от алюминия. Итак, готовим стену. Сейчас наношу клей. Клею плитку. И клинушками. Хотя стена пол по уровню. Ну, подготовил лазер и буду вверх. Плитки поднимать чуть-чуть здесь щель от пола делать. Миллиметр полтора. Чтобы туда фуга зашла. И было такое пространство. Вот. Использую для этого клинья. Все, сейчас наношу клей. И клею. Здесь получается будет целая плитка. Там под стенкой будет отрезаться. И потом дальше. Пойдет. Эта часть плитки пойдет сюда дальше. Ну и здесь уже обрезки по 10 сантиметров. Вот так получается луч Чуть-чуть черкает Вверх плиточки, И получается вот буквально Чуть-чуть Остается место для фуги Здесь этот торец закроется плиткой Этот отрезанный край Кроется плиткой Хотя тоже будет резано, но он будет отсюда. Отсюда будет не видно. Если бы вот эту сразу белую приклеил сюда и эту поставил бы, тогда получается будет сразу. Смотришь, в шов. А так получается будет вдоль стены и в шов упирается плита. Ну, какая-то такая технология. Так, сейчас замеряю отрезаю. Сверху уже будут идти ромбики. Сейчас отрезаю здесь с этой стороны точно также по этому лазеру клею белую и все все остальные ряды пойдут ромбики и только сверху полтора ряда будут опять белая плитка отрезаем 50 сантиметров то нужно до стенки. этот отрезок идет на поворот к двери Так, и сюда поклеил. Все, теперь с этой стороны. Все точно так же. Так, помыл пол. Плитку на стены доложил, помыл пол, подготовил под фуговку или затирку швов коричневой фугой. Okay. Клитка здесь на стене вот первый ряд прямая, просто гладкая, потом рифленая. И дальше опять полтора ряда гладкая прямая, потому что не было рифленой в наличии. Вот так все получилось. Вот так вот все тут по чуть-чуть. Так что все ждем высыхания, завтра сбиваем клини и будем фуговать. Так, фуговка вот такая фуга ореховая. Фугую вот так вот на резиновую терочку. Mm-hmm. Питка очень шершавая. Ну вот как-то так. Все остальное затру. останется углы.